Подожди, тебе нужно это, если ты хочешь зарабатывать деньги в интернете? Ну или чтобы получить пятерку по-русскому? Если тебя интересует одна из этих вещей, познакомься с таким инструментом как CopyEye Это сайт, который напишет за тебя разные тексты Чем более профессиональный и проработанный контент ты будешь писать, тем большая вероятность, что ты заработаешь больше денег И совершенно не нужно работать как копирайтер Но помни, деньги с интернета — это не будущее, это уже реальность Загляни к нам на канал на MyLead и увидись в этом сам